У меня такая передвижная будет шиномонтажка. Там не курина не курица. Просто мы дурака хотели тачку забрать и потом кинуть меня. Больно. Ребята, хотите? Новость хорошая? Мне кажется, нашел утечку. Смотрите, я разобрал вот этот. Вот это соединение. Но ну, оно вроде бы все окей. И вот здесь выключил правой поворот. И сейчас замеряю вот здесь. Смотрите, это правый поворотник. То есть ток есть. А ну-ка сейчас левый попробуем. Пробуем левый. Должен быть с другой стороны. Вот здесь. Есть. Правый. Нет. Сейчас аварийку, должно оба загореться. И если это будет так, то это победа. Момент истины. Моргает. Моргает. Ребятушки, мы нашли утечку. Молодцы или не молодцы, что скажете? То есть проблема была вот здесь. Включатели. Я вчера вот здесь замерял, вот с этой стороны, и у нас ничего не было. А вот сейчас есть. То есть проблема просто вот в этом дурацком соединении. Сейчас мы попробуем его еще раз соединить и посмотреть. Вот так и еще раз. Есть, есть. Все, соединяем обратно и готово. Теперь соединяем вот эту клавишу. Неужели в нем дело? Оп. Есть, есть. Супер. Вставляем вот сюда теперь. И идем проверять на трейлере. Опа. Все, окей. Так, левая. Горит. Правая. Не горит. Но это ничего страшного. Вопрос может быть еще вот здесь. То есть главное, что мы сюда подали электричество. Это самое главное. Вопрос может быть вот здесь. Здесь тоже так себе соединение, из-за того, что я за день по 10 раз его. Хотя мы просто сейчас пошевелим, а потом сейчас пойдем замерим здесь но это ничего страшного, это все ерунда это мелочи, главное, что мы подали электричество от трака к трейлеру, это самое главное так. замеряем здесь один есть, второго нет, видите? один есть, а второго нет поэтому шнуру вниз пойдем и будем искать утечку это проще, ребят, потому что трейлер старый О, Он опять одно горит, а это не горит трейлер старый, я допускаю, что такая фигня вполне может случиться, это нормально когда с траком, мне это не нравится когда с трейлером я тут никогда провода не мял, поэтому, если что, я сейчас прям новый полностью прокину до конца, все будет хорошо. На самом деле, трейлер очень сильно подвержен, ну вот, влиянию воды, дождя, влаги. Постоянно езжу, постоянно снизу то снег, то дождь, то грязь, и все вполне возможно. То есть, может быть, где-то проводочек сгнил. Давайте начнем с малого. Давайте начнем, допустим, вот отсюда. Один провод, смотрите, оторванный уже. Видите, один оторванный провод. Похоже на него, но сейчас посмотрим. Больше здесь ничего, ребят, нету. А если здесь нет, что значит, разрыв был в другом месте, где-то под трейлером. Сейчас пойдем под трейлер. Короче, ребят, я уже занимаюсь, ну, наверное, часа два, может быть, больше. Но, как вы понимаете, по моему грустному лицу, невеселому. Но я понятно, что я все равно добьюсь, блин, добьюсь и сделаю этот поворотник. Ну, блин, логики я что-то не могу никак уловить В общем, смотрите, я разобрал вот эту часть Посмотрите, что у меня здесь происходит Но ну, здесь, конечно, все такое подгнившее Какие-то провода я заменил, какие-то выкинул Это, ну, тут, короче, система ненужная уже стоит Подъема и опускание трейлера у меня сейчас уже другая Я не лишние провода выкинул Теперь снова возвращаюсь к этому моему проводу аварийному. И что вы думаете? И у меня снова здесь нет плюса плюс должен моргать. Один плюс есть правый, а левого плюса нет. Да что за чертовщина? Давайте снова проверять здесь, то у нас здесь произошло за это время, за такой коротко. Неужели здесь пропал плюс? Моргает. А вот одного нету. Куда он пропал, блин? Но ну вот куда он пропал? Он только что был, его уже нету. Представляете, ребят? Короче, ребята, что-то вообще не могу понять прикол. А самое главное, что если я не могу понять... Ну как бы, хозяин, тот человек, который наибольше заинтересован, чтобы все работало. То на станции они точно американцы нифига ничего не поймут, они тупые. Вот эти ремонтники конкретно, кто занимается, то есть просто какие-то, ну я вам уже рассказывал, просто обычные студенты. И снова вернулись к тем проводам, которые идут, ну уже на вот этот большой жгут, который соединяет трак с трейлером. Берем и проверяем. Моргает! Правильно, правый? А левый нифига не моргает. Ну или наоборот, правый-левый. Левый моргает, а правый не моргает. То есть снова мне почему-то... Блин, есть ощущение, что это реально вот эта релюшка. А вот какая релюшка? Ну потому что что еще может быть? Ну, а с другой стороны, как она может иногда работать, а иногда не работать? Может, наверное, может. Ребят, забираю две машины в Майами Вич. Пантьяк, и Мерседе 263. 63 Can you bring next one? Oh, already here. приехал за следующим автомобилем Мустанг 1970 года. Вот он там желтенький красивенький стоит. Короче, ребят, 70 -го года, но он прям так хорошо заводится. Смотрите, какая ручная коробка Оп. и руль, правда, гидравлики нету поэтому очень сложно, очень тяжело ребята, что следующий автомобиль, четвертый по счету Honda Civic в автосалоне отдали мне ключи сказали, что машина стоит где-то вот там налево, поворачиваешь на светофоре и она там будет стоять, короче, пойдемте искать здесь есть такая вот кнопочка мы нажмем сейчас, и она будет моргать и сигнализировать, ну, а мы ее искать не, ребята, эту тачку я не заберу, вы видели? Она вообще лежит на асфальте, на грунте, на земле. Батарея у нее сдохла, бампер отваливается. Он, то есть я, конечно, мог бы взять свой джамп-стартер, подключить, завести, но она низкая, бампер валяется, ну нафиг мне это надо. Сейчас я его потеряю, поцарапаю, и потом все это на меня повесит. Поэтому я лучше поеду дальше, следующие машины меня ждут, а мне диспетчер найдет замену этой. Вообще, ребят, я добрался до Орланда. слушайте, здесь прям, ну вот, очень красиво, особенно после дождя, смотрите, какие деревья красивые, улочки все в деревьях, немножко, конечно, неудобно мне на траке, я постоянно задеваю везде, у меня там, наверное, уже вся крыша, надо и на нее забраться, что ли, как-нибудь посмотреть, что там с ней поцарапанное, скорее всего. В общем, где-то, где-то, где-то иду по навигатору, вон там меня ждет мой клиент, у которого я должен забрать транспортное средство Porsche 911. Забирай BMW 3 прочку ручку, вместо вчерашнего цивика, который я не смог забрать. Hello. Thank you. Yeah. Офигеть, что с ним происходит. Вот это у меня бушмаки, ребят. На улице жара 35 градусов, у него кирзачий. Красавчик. Капецную жара, ребят, градусов, наверное, 35. Загоняем обратно Мерседес, делим твой. Фух. И едем в Джексон уже на выезд за... Последним автомобилем Порш Налилану. Прям уазик натуральный. Во-первых, он не едет быстро, то есть он жрет много, двигатель большой, но он почему-то не разгоняется быстро. То есть я нажимаю, он через там, там, секунду-две начинает только разходить. Во-вторых, смотрите, какие двери. Прям как на уазике. Закрываешь. Вот, если ты потихонечку закроешь, то вот так получится. Вообще надо вот. Лопать посильнее, петли прямо вот здесь, вот снаружи. Брутальная, брутальная тачка. Так, ребята, выгнал крайний раз уже до разгрузок Мерседес. Сейчас попробуем, знаете, каким образом? Я думаю, задом загнать в тот Porsche 911. Задом сюда подгоняем для того, чтобы жопу опустить, а вверх, перед капот как бы поднять вверх. Мне кажется, таким образом у нас должен наместиться гелезваги. Давайте попробуем. Сейчас рамбу вот эту опустим. Сейчас вам, вам, кстати, ребят, покажу, как опускается рампа, потому что некоторые люди в комментах спрашивали. Сейчас покажу. Так, для начала включаем насос, а далее идем на регуляторы. Регуляторы, которые у меня установлены вот здесь. Их можно установить где угодно. Они у меня установлены здесь. Четыре регулятора на каждый цилиндр. Опускаем вот этот верх. У нас опускается передний. Очень хорошо, ребят, что мой задом загонит, поскольку двигатель на Porsche Anilden установлен сзади. Как раз нагрузка будет распределена равномерно. И поменьше будет веса на задние колеса трейлера. Все. Теперь можем поднимать. Сейчас установим цепи. Страховочные. И погнали вверх. Все, ребят, тачку загрузил. Максимально вперед. Сразу зацепил передние колеса. И сейчас будем теперь равнять. Камеру сюда ставлю. А саму здесь рычагами равняем. Смотрим. Сейчас максимально подняли, видите, полотенце немножко уперлось. Сейчас загоним гелик, а дальше будет видно. Пустим тогда, видите, какое здесь пространство. И эту машину можно поднять. Ну, короче, очень большое преимущество в том, что рампа не раздельные. Может, их как хочешь поднимать. Короче, ребят, показываем итог. Смотрите, колесо заднее полностью спустил, переднее полностью спустил, задние застраповал ремнями. Пневматику полностью вниз пустил Все равно коробок огромный Огромный коробок Видите, я надеюсь, что она не разуется, пока я доеду Таким вот образом Дальше здесь, видите, почти максимально назад Сдвинул И все равно места крайне мало Мне еще надо чуть опустить, потому что Там прижат Порш э, В общем, вот такая фигня, ребят Сейчас еще, наверное, два, два одеялка Чтобы если она будет подскакивать Она по-любому, она такая прыгучая очень Будет подскакивать Видите, она прям прыгает Чтобы она не ударилась Смягчить удар, так сказать. Короче, ребят, я научился экономить на топливе. Сейчас вам расскажу, как это делать. Довольно легко и просто. Знаете, в Америке есть такие штуки, может быть, и в России есть, как топливные карты. Нормальные люди давно имеют... Блин, маленькое сопло. Что такое топливная карта? Это карта... Которая дает тебе скид, скидку на топливо. Обычно как это происходит? Ты просто кладешь туда деньги, переводишь со своего дебетового счета обычного. Ну, такие довольно не, не, как, по мне неудобные занятия. Хотя там, конечно, 5 секунд оттуда туда деньги положить и каждый раз там эти деньги хранить. Я никогда этой топливной карты не пользовался, но как-то я думаю, копейки там, наверное, ничего не сэкономишь. Оказалось, что довольно большие деньги можно сэкономить. Получается, что помимо топливной карты я начал еще приложение. Называется оно Матфлат. Я. Ссылку на него оставлю в описании, вы можете перейти и также экономить в Америке свои денежки Так вот, я нашел это приложение В приложении ты просто забиваешь себе маршрут, вот, например, от Майами до Чикаго И он тебе этот маршрут прокладывает и показывает количество заправок Именно те, которые работают с этим приложением и указана сразу стоимость и скидка, которую ты получишь в результате своей заправки На определенных заправках, на вот этих, которые сертифицированы, так скажем, этим приложением Их довольно много, я выбрал самую дешевую сейчас У меня в приложении топливо здесь стоит 4,58 По факту оно здесь стоит 5 с лишним Получается так, что я экономлю вот 66 центов за галлон 5.24, оно и так здесь дешевое Но я за 4.58 Есть еще дешевле, но просто мне сейчас удобно полный бак заправить Здесь, дальше поеду еще где-то заправлю Если это будет нужно, а это будет нужно Так вот, ребята, на каждой заправке Сейчас я вам покажу, сколько отдельно на этой заправке я сэкономил Я экономлю порядка ну Полный бак, когда я заправляю, я заправляю его каждый день вечером я экономлю 150, 180, иногда 200 долларов представляете, я заправляюсь пока доезжаю до, Ма до Чикаго из Майами и обратно где-то 4 раза, и того я экономлю ну, в общей сложности не меньше 600 долларов просто за рейс на одном топливе на одном топливе. Я не знал, что это такие довольно большие деньги, но вот э, к вопросу о цене на топливо сейчас, благодаря этому приложению, благодаря скидке, я возвращаюсь к ценам до начала войны, да, правде в глаза будет смотреть до начала войны. А, хотя, по-моему, цены начали расти еще даже не с началом войны, а еще раньше. Ну, в общем, вот такая вот история, ребята. Они, конечно, мне эти цены как я уже говорил, не сильно и заметно, поэтому я никогда приложениями не пользовался. И не пользовался я этой картой, потому что это было неудобно. А сейчас я понял, что это можно просто с телефона. В два клика буквально регистрация, ты просто вводишь свою банковскую карту, и он у тебя сам из банковской карты эти деньги забирает, и ты заправляешься, ну вот здесь, якобы ты по той же цене 5.23, а по факту, когда я сейчас получу чек, у меня будет цена, указанная в приложении со скидкой. Такие дела. Ух ты! Смотрите, какой маленький вертолетик на два места всего лишь. Слушайте, он прям крохотный он прямо у нас во дворе даже может уместиться кайф и разборный наверное экспресс купил поле ребят куда-то вообще приехал выгрузить необходимо мне мустанг первый автомобиль сдаю от чикаго буквально три часа okay, have a Ребята, где-то в центре Чикаго. Здесь такие низкие мосты. Приехала до 2 автомобиля. Отдаем вот этот. И еще Firebird. Я думал, что порш я перепутал. Все, ну ладно. Сейчас разгрузим, отдадим, поедем дальше. Как, ребята, BMW вначале вниз выгоняем. Ух ты, смотрите, как будто две панели здесь. Потом Firebird выгоняем. А гелик уже сзади, он ждет своего клиента. А клиент где-то живет, он там. Сейчас придет. А, вот здесь. Он. Uh, can I get your name, sign? Sure. Yeah, you have a cash or check? Do you have uh, uh no, have a Yeah, okay. Um, hold on, he has uh I'm gonna send here the animal period. Um he says he paid already? Let me let me talk to my boss. Че, ребят, сейчас тачку отдал прикол был. Вот эта женщина, которая забирала эту машину. Но она по всей видимости просто драйвер, наверное. А еще есть два где-то типа. Ну я не разобрался, мне не важно в принципе, кто они там и кем являются. В общем, она говорит, как больно. Камера упала, ребята. Она у меня уже раз десятый падает. Я надеюсь, что не разбился. yes, не разбился. Супер. Потому что жалко камеру, объектив не разбился, опять не объектив. И вот эта женщина говорит, типа, что дай мне тачка. я говорю, так заплати, у тебя не оплачен, 2400 долларов ты должна оплатить. Она говорит, я должна, я не знаю, да я позвоню, кому-то звонит тот, говорит, я уже оплатил. Я говорю, не, не, не, ребят, так не пойдет, у меня написано, cash on delivery, пожалуйста, заплатите. Я не знаю, подожди, я говорю, ну я тоже не знаю, давайте звонить, звонили брокеру, брокер не отвечает, но у меня есть контракт, написано, конечно, только я не могу просто так машину отдать, а, да? Да еще может какие-то подходят с ней такие. А платить надо? Да, ну давай платим. Конечно, просто мы дурака хотели тачку забрать и а потом кинуть меня на бабки. А вот так, да? А, ну да, да, давай тогда, да, заплатим. Ага. Ешь, я сейчас заплатить куда вы денете, иначе бы я тачку просто не отдал. Ладно, выгружаем вот эту, отдаем и погнали. А? Сайджа? Нет, нет, нет, нет. Ты должен платить 1200. Я платил 1200, но я платил у меня много я Но But now you need to pay 1,200. I pay you now 200. What's your route? Just Florida? Yeah. Ребятушки, ну что, я начинаю уже собирать автомобили на обратный рейс в Майами. Знаете, я работал. Ну, где-то три недели подряд. И перерыв между каждым рейсом у меня был где-то два, три, ну, может быть, четыре дня. Но мне показалось, что это мало. Поэтому я, наверное, знаете, что сделаю. Вот сейчас этот рейс завершу. Дня через 3 четыре И сделаю себе перерыв. Ну, может быть, дней 7, выходной. Потом еще поработаю недельку. Я собираюсь в конце августа кое-куда полететь. Я вам потом расскажу. Пока это останется в секрете. Хотя я... Я уже и билет взял, а сейчас я забираю автомобиль, который называется Tesla, загружаю его, а потом еду в Вискансен, здесь остается буквально там 20 минут, и мне нужно утром, потому что сейчас автосалон закрыт, выгрузить BMW, последний автомобиль с того рейса у меня остался, ну и завтра уже начинаю обратно-обратно-обратно потихонечку грузиться и выезжать, вот этот Tesla Model S я забираю. занимался, одну тачку забрал, а пока я приехал снова в спортзал, И вон он. Планета фитнес круглосучно работает, припарковался нормально. Так вот, у меня замок, видите, есть кодовый для моего ящичка. Что вам еще рассказать? А, хочу я вам похвалиться ключом. Все никак не покажу. Такой классный, здоровый ключ. Мы с вами, может быть, на выходных, когда я дома буду, прям попробуем перебортировать. Я уже купил себе такой ломик специальный для бортировки. Я купил себе такой баллон для того, чтобы эти, эту шину, в случае, если она не сядет ровненько, накачать быстро по подаче воздуха. Я купил себе ключи, головки разные. Ну, короче говоря, у меня такая передвижная будет шиномонтажка. Для того, чтобы я больше не тратил время да, это дорого. Один ключ 1100 долларов только стоит, но это сэкономит мне время. Ладно, погнали заниматься. Но no. что он имеет туда? Я не знаю. Он говорит, any damages? Типа, Если повреждения, ну, конечно, есть, но я их не делал, поэтому сказал нет. Ладно, ребят, чек получил, едем собирать машины все тачки я отдал в какую-то деревню в Вискансине вообще в штате. Завез машину. Вот я не понимаю, ребят, это деревня. Реально это деревня? Ну, я что здесь, кто здесь вообще приезжает сюда покупать вот эти тратара? По интернету, что ли, они продают? Я не знаю. Ух ты, смотрите. Вы видели такое? Квадроцикл, а на нем ковш для очистки снега. Плюс, смотрите, он сделан посредством лебедки. Лебедка, он поднимается и опускается. Наверняка будет буксовать на льду и на снегу такие вот аппараты есть четырехместные. Ребята, забирай ягуар. Офигеть собака, как человек огромный, посмотрите. Чуть меня не съела. Хозяин есть? Ё-моё, сколько она весит. Мне кажется, она меня сожрет. Как с ней бороться? Посмотрите, какое у нее тело огромное. Ладно, походу, клиент уехал. Я думаю, что я забираю эту машину все, и все. И нечего вообще сюсюкается. А то сейчас с собаками я сожрет и что делать? Как я потом работать буду, ребят? Если меня собака съест? Я yeah, Put that on the passenger Ребят, Домина просто огромная Где-то два-три этажа, где-то в Вискансине в деревне. Очень красивое место. Зайчики здесь белые белочки. Я посмотрел, сколько такой дом стоит. 435 тысяч долларов. Довольно небольшая сумма за такой дом и за такой вид. Вид на какое-то какое озеро. Просто прекрасно. Спасибо. Okay, Naples, Florida, right? 6-9-8-99 Avenue North, yep. Naples, okay. So who do I make this out to? Ship a uh, car? Streamline. Streamline auto? Yeah. And then, hold on a second, because I gotta... I'll give you a tip. Just... Okay, fuck it. I'm just... So seven. Beep, beep. <laughs> Good area, right? animals around. Yeah, it's, but you know, it's nice up here. In Naples, it's like 9, degrees. Yeah. It's too hot right now. И, да. Right, so right okay. um, uh, yeah, Короче, женщина, ребят, максимально странная. Не знаю, успели ли вы заметить? Ну, смотрите, зайка опять. Я говорю, у вас классная типа территория. Очень много животных вокруг, вот смотрите, заяц. Видно, вам нет? вот он, вот, вот Тесла, вот справа от нее заяц. Там где-то еще белочки бегают. А она сказала, я говорю, сейчас тебе еще чаевые дам. Типа, выписала чек на полторы тысячи, за эту машину сразу платит. Хотя она не должна была сейчас платить, я не знаю, она сейчас захотела. Ну, без разницы, все равно ей платить, а мне все равно доставлять. И типа, еще, говорю, сейчас я тебе чаевые принесу. Хорошо, принеси, если хочешь что отказываться. И она такая странная, эта женщина, ребята. Она где-то два дня водителю голову пудрила. Другому водителю, до меня, который был. Типа, отдам, не отдам машину, приезжай ночью, приезжай утром, не приезжай. Как тут такая она какая-то со странностями. Я сейчас подхожу, он говорит, заходи внутрь. Я зашел в дом, и я жалко поздно начал снимать, она такую чушь мне несла просто. Там на курина, они курят стоят. No, that's it. Thank you. Чаевые 200 баксов да. То есть она расплатилась, чек дала еще чаевые 200 баксов. Блин, ну это не от меня это уж что она странная. Она голову пудрила вот этому другому водителю где-то 2-3 дня. И уже я сюда приехал из Майами, и она говорит, что приезжай завтра утром. То есть я должен был эту машину завтра утром забирать. Сначала она говорила вечером, теперь она говорит утром. Брокер говорит, ну, пожалуйста, дождитесь этот автомобиль. Я знаю, что она странная, теперь я вам доплачу. И он еще готов был доплатить. А я пошел гулять просто вечером по этому району. Вот, смотрите, мышка. Ой, мышка. Я уже с этими мышами, блин. Зайка. Офигеть, это очень очень красивое место, ребят. И дома недорого стоят. Правда, я не знаю, что здесь делать. Вискансил здесь. Ну, сейчас температура самая теплая, и то где-то 20, может быть, меньше. А зимой здесь очень ну, холодно, снежно, заносит. Я когда к ней подхожу к дому, стою такой, пип-пим, -пи -пи позвонила. Она такая... Ая, такая И ха ха ха ха ха, типа пугает меня. Камон, Камон камонин, такая мне говорит, пойдем, пойдем внутрь. Женщина меня внутрь куда-то в дом зовет Я зашел там другая женщина стоят курят, пьют алкоголь такие. Ты че как чувак? Блин, чего за фигня? Чего у вас говорит? Нет никакого коннекта? Почему говорит, у вас нет канала? Я же сказала сегодня не могу. А другая женщина говорит, а зачем тебе завтра утром, если ты можешь сейчас парню машину отдать? Я ей говорю, ну я такой думал не нагнетать тоже обстановку, а потом дома а что не нагнетать, если можно нагнетать? Я говорю, конечно, говорю, вы чего? Я говорю, отдайте мне машину сейчас, зачем вам ждать утро? Вы можете мне сейчас отдать, а утром со мной не встречаться. Ребят, всем привет, как у вас дела? В общем, я сходил по Стрикса, нормально, нет? Оцените по 40-бальной шкале. В общем, я хочу что у вас спросить, ребята, может быть кто-то меня смотрит из Чехии, из Праги и сможет помочь мне, а вместе с тем помочь хорошему человеку, моей подруге, которая вынуждена была уехать из Украины в конце февраля. Все вы знаете, по какой причине. Ну и вот сейчас она находится в Праге, как и много-много других украинских беженцев. Она написала мне в Инстаграме и попросила меня опубликовать ну, сторис, может быть, и может кто-то откликнется. Я публиковал сторис, несколько человек написало, но не совсем то, что подходит. Они предложили какие-то комнаты, еще что-то. Ей требуется однокомнатная квартира, отдельная, со всеми удобствами, либо в Праге, либо в или какой-то город рядом находится там короче говоря может быть среди моих подписчиков есть тот кто сможет помочь отзовитесь пожалуйста напишите мне в инсте либо на почту ссылка на инсту вот здесь и почта моя тоже здесь я был бы рад если бы у нас удалось вместе с вами помочь хорошему человеку еще вместе с тем мне написала вторая моя подруга тоже из украины которая сейчас находится в австрии короче ребят вы поняли да может кто-то есть с австрии и тоже откликнется любая помощь нужна может знает какого-то номер риэлтора может кто-то недавно сам выселился и сдает квартиру. Ну, вы понимаете, да, в таком случае, ну, прям вот на вес золота любая информация. Поэтому, пожалуйста, если кто-то может, помогите. Я буду очень рад, очень признателен. Ну и всем пока.